Мы опять на нашем любимом пляже Вангамат и, как и обещали, мы продолжим по нему прогулку. А кто не видел нашу предыдущую передачу с обзором или прогулкой по пляжу Вангамат, переходите по ссылке и смотрите. В прошлый раз мы как раз закончили этом месте и сказали, что дальше еще один есть небольшой пляжик, который уже не Вангамат. Какую-то интересную конфету купила. Да. пляжа Вангамат в конце, ну, со стороны севера заканчивается вот этими живописными скалами и кондоминиумом Сильвер Бич Кондо, один из старейших Конда здесь. Ой, здесь хорошо тенечка. фотосессия была. Фотосессия была? Да, у меня большой беременный. Я попросила фотографа, чтобы -а. недалеко и недолго, чтобы буквально в итоге было 3-4 фотографии. Он меня мало того, что не на территории Кондо, аж на, на, на, сюда на пляж притащил, еще и два часа меня фотографировал. Что-то там 300 фотографий мне отдал. В общем, когда говоришь фотографу немного и быстро, в итоге выходит столько. Потому что очень красиво здесь, очень много живописных таких вот мест, лей, заборы, цветочки. Очень красиво все было. Он не мог остановиться. Смотри, здесь еще площадка. Мало кто знает, что в конце пляжа Вангамат на севере есть такая вот площадка. Территория... Сиам Пентхаус 3 Ну а площадка это я не знаю Они для чего ее устраивали а, Когда строили этот кондик, может быть Чтобы здесь можно было Можно было на шезлонгах отдыхать Или какое-то кафе делать а В любом случае она никогда на нашей памяти Не занята ничем Просто на нее можно прийти и с вами Тут посидеть, она открыта Сиам Пентхаус 3 Это вот этот небольшой кондик, Очень-очень старый и в продолжении мы выходим на пляж Бамбу Бич, тихий, уединенный, красивый. Здесь, конечно, не самый удачный переход, но со всей осторожностью можно пройти. Здесь всегда очень тихо, спокойно, немного людей. Сюда лодки не приплывают, никакие скутеры, вообще никогда не было никаких веселушек. И мы не сразу узнали, что здесь, что этот пляж называется Бамбу. Да, мы, откровенно говоря, увидели только вывеску, стрелочку, что сюда ведет на Бамбу Бич. И вот это кафе, что здесь стоит, тоже себя называет кафе Бамбу Бич. Там на дороге находится указатель при спуске к этому ми мини-кафешке, а, информирующий о том, что Бамбу Бич, возможно, когда-то... Сказала, я я у тебя <laughs>. Возможно, когда-то этот э, пляж считался частью пляжа Вангамат, но позднее его вот так вот выделили в отдельное название. <свят> Это кафе с тайской кухней. Но ну, здесь можно еще и вот на шезлон... взять в аренду шезлонги, посидеть у них, полежать, позагорать. А, до скольки она работает? Бамбу, бич. Большой лежак 100 бат стоит, раскладушка 60, маленький 40 бат. Сейчас э, из... Э... Просто из-за этой всей вирусной ситуации они не делают сейчас шейки. И только вот такие газировки, которые в своих индивидуальных банках и упаковках. Рис жареный получается 100-120. 100, наверное, это с курицей, да? 120 да. с как обычно. А, приветки во фритюре. 180. Mm -hmm. Рыба в чесноке запеченная. Аж ah, пиццов. So. Mm -hmm. Так, и... Да. Показатель для всех ресторанов. У показатель 150-180, 150, видимо, это большая тарелка, а 180 – это супница. Угу. Ну, в общем, цены Картошка в среднем конечно. норм. На картоху 120. дорогие. цены. Салаты есть европейские. они уже запустились в полном режиме, с 9 утра работают, до 4 можно заказать еду, ну и до 6 обычно можно просто лежать здесь на лежаках, если вы... Ну, они сказали, до последнего клиента. Да, до последнего клиента, на но, лежаках. чисто теоретически там, солнце садится, да, уже в темноте никто не лежит <laughs> после 6 Кстати, море чистое. Вот я обратил внимание, что оно даже да. за углом чуть-чуть другое, а здесь прям чистенькое такое. Может из-за того, что это бухточка какая-то такая mm -hmm. своя. И здесь в ней нет э, сброса ливневки, в отличие от соседнего Вангамада. Единственное, что здесь могут быть камни на дне, но они очень большие. И если хотя бы один раз в отлив увидели, где они, то в принципе вы запоминаете и уже потом не ходите в эти стороны. И да, здесь может быть прилив очень большой, прям вот до ворот этого ресторана может быть прилив. Сейчас средняя вода. Средняя вода. Средний да, прилив. Да, средний прилив. Бывает, что очень сильный отлив, прям далеко-далеко. Откровенно говоря, мы хотели покушать в этом ресторане, когда планировали посетить, но как-то сегодня не рассчитали со временем. Да и забыли, до скольки он работает и закрутились по городу. Ну ладно. Следующая территория, чуть севернее, буквально в нескольких метрах находится кондоминиум де пальм. И он уже открывался уже без нас, когда мы уже съехали с этого райончика. Очень красивый, большой и популярный у русских, я знаю, много русских здесь купили да, квартиры. Купили и в берут, чтобы на Кто знает вообще этот пляж? Пальм, какие-то из этих старых кондиков, Отпишитесь в комментариях. Скажите, как вам. У меня друзья здесь живут. Друзья, смотрите, ваши кондуты. Я сегодня без очков поэтому ничего не вижу если честно без солнечных очков потому что утром когда мы выходили из дома был дождь просто ливень и сейчас не просто солнечно еще и такая жара я естественно оделась утром по погоде сейчас пол пятого и показывает мне прогноз погоды на телефоне что сейчас 31 градус жары я не знаю как тайцы ходят по пляжу в джинсах в рубашках с длинным рукавом в кофтах там... В общем, я растаяла, если честно. Жарай. Ты бы еще шубу одела? Шуба здесь не продается. Может быть я одела. Я скучаю, между прочим. Но не по шубе. По сапогам. Это намек? Это намек. Отвези меня в сапожную лавку. Какая красота вообще потрясающая. Это вот в продолжении темы того прошлого видео, когда мы дошли до нескольких домиков, стоящих на берегу, прям частных. И вот здесь еще несколько таких же. Просто шикарно. Я даже не знаю, как это описать. И они визуально вроде как достаточно старые, да, но в очень хорошем состоянии. Прям видно, что за, за этими конкретно, а в отличие от предыдущих, очень хорошо следят. Там прямо аж такое дерево все, приведенное в порядок, лакированное, покрашенное, ничто нигде не отваливается. Красота. Я хочу здесь пожить немножко. Давай поищем, может, сдается денег, наверное. Дом у моря. Дом у моря, да. В одном из предыдущих выпусков нас, кстати, спрашивали, почему мы называемся Дом у моря, где наш дом у моря. А, так вот, хотелось бы, конечно, чтобы было буквально на самом деле, чтобы у нас был вот такой вот дом у моря. Ну, просто вот, потрясающий. Но на самом деле а, история название этого канала напрямую связано с нашей историей знакомств как мы рассказывали в передаче про наше знакомство, ссылочка вот здесь и дом у моря, называлась наша первая передача про недвижимость которую мы вместе снимали в Таиланде и в, и в ходе ее съемок с Таней как раз и познакомились, и снимали мы как раз совместно с компанией Фаран в офис, который которой мы недавно вот заезжали пытались найти хоть кого-то выживших оттуда именно ввиду ностальгии по той программе, потому что у нас вязала, мы назвали наш канал тоже Дом у моря. Ну и более простое, наверное, все-таки объяснение это то, что мы так или иначе живем в Паттайе, Патая находится у моря, и Патая за эти многие годы стала для нас домом. Поэтому. Да, и скорее всего, если даже мы уедем из Патаи, то, возможно, в какой-то другой дом у моря. Да, то есть мы нацеливаемся, если будем когда-то уезжать, туда, где есть тоже, опять-таки, Хотя бы холодное. Магадан, поехали в Магадан. Да, а поехали что? В Магадан? Вон там на камне сидит вот, черная сапля сапля да. ты какая о а это еще в чуть другом стиле дом прям совсем у моря прям вообще у кромки моря в прилив даже волны бьются наверное об этот забор улитка пойдемте ну кстати море здесь э, чистое а вот э, песок достаточно жесткий Прям из ракушек фактически состоит. Пилинг, да? Массаж. Да. Массаж Массаж ног очень полезно. Я так вообще... Красота. И напротив вот этого... Это что, кондик отель, ты не знаешь? Гарден Клифф Конде. Резиденц, да, скорее. Гарден Клифф отель есть, а это от них какая-то частная собственность, которую тоже в аренду можно брать видимо, там лет 40, я думаю. да, видимо. Очень старый. В общем, лет 30-40 ему. А может и больше. Можно только гадать. И напротив, у него даже свой собственный пирс и вертолетная площадка. Устроился как такой элитный какой-то проект, наверное. те времена. Пирс сейчас используют рыбаки. И, кстати, любой желающий может прийти сюда порыбачить совершенно свободно. Также здесь есть еще один объект в городе, который очень здесь давно, это Крам истины. Обратите внимание, как тут монументально и на десятилетия укрепляли береговую линию отбойниками. Ну, и это очень красиво, да? Девочки, очень аккуратно, пожалуйста, чуть дальше от воды ходите, хорошо? Кое-где, если там мокро, то может быть и скользко. Такие всякие тропинки. Вообще здесь классная фотолокация, да? Можно прийти, пофоткаться. Пока дети в саду. Здесь мы не Давай, да, давай, пока детей как-нибудь... Сад отвезем и сразу с утра сюда поедем фотографироваться вот в этой красоте. Так здесь аккуратно. Такое красивое дерево. Мне вообще тут все нравится. Мне такое тут красивое, там красивое, и все красивое. какой красивый обрыв, какая красота очень нравится, ну, как бы все, все уже поняли, да? Да, не даст соврать мне нравится, ой, наверное, против не видно вам а, мне нравится все старье вот все, что самое такое старое, пережившее время и выжившее, главное сохранившееся, вот мне это все очень нравится что угодно, будь то какие-то железки, гаджеты, машины старые набережные я старею. Вот ты подходишь ко мне <свят> со словами «все старье», мне нравится. <свят> как говорится, если вам начали нравиться олдскульные машины, значит вы стареете. <свят> Я что, уже с пяти лет начал стареть? А ты почему такой вывод сделал? <свят> ну, мне нравится все старое. Старое что? <свят> все. История ему нравится. Кирилл, это не… в твоем случае это признак вкуса. <свят> <свят> Похвалил кто-то разулся или постирался. Так, носки веревка. Носки веревка, что, что здесь? Подозрительно. Такое. Здесь находится, а вот и надпись: Golden Tulip Patia Beach Resort. И у тебя здесь кто-то останавливался да, и знакомый? У меня подруга здесь жила. Вот это по-настоящему отель со своим пляжем. Все мы знаем, что пляжи свои не могут быть у отелей, пляжи все общественные. Точнее, они принадлежат государству и не продаются, не сдаются. Тем не менее, может быть такая ситуация, когда пляж очень уединенный и фактически закрыт. И чтобы пройти на него, нужно пройти через отель. Вот, это тот самый случай. Ну, кстати, тут со стороны да, можно подойти. Ну, со стороны тоже, вот как мы лезли, да, кто не знает, не пойдет, наверное, через все эти, через мысы. Тоже сюда не приплывают ни лодки, ничего. Мне кажется вообще классно, да, для такого крошечного отеля, недорогого, кстати. Свой пляж. Так, смотри, охраны нет, может пойти посмотреть, показать? Мне кажется, это лайфхак, потому что на севере у всех конды и у всех отелей очень строгие охранники стоят на входе из пляжа, никого не пускают, не выпускают. У многих кодовые замки по карте, а здесь прям велкам, Мы понимаем, что очередь не стоит. Не, понимаю, не может, как бы, если мы зайдем, Но начнем вот. тут ходить, конечно, давай поднимемся, просто покажем, пока нас не выгонят, покажем. К вопросу, можно ли заходить на территорию отеля, я считаю, что можно. По крайней мере, я всегда везде заходила. И так как есть рестораны, в которые можно зайти на ужин, на обед, да даже на завтрак можно просто с улицы зайти в ресторан, заплатить деньги, то почему нельзя проходить при этом через территорию отеля? Конечно, есть какие-то уединенные места, нельзя пользоваться бассейнами, там, развлечениями. Но проходить через территорию отеля, мне кажется, можно всем. Ноги помочь. Да, ножки помочь. Ваши это футбол. Ну, территория отеля небольшая, уютная. Отель стоит боком, корпусом к морю. Длину от моря построен. Но, ну, в общем, неплохой, красивый. Я думаю, что здесь очень хорошо отдыхать. У нас, в любом случае, тайным подругам понравилось. Немножко отдалено от центра города, зато тихо, спокойно. И отель относительно новый. Там некоторые номера еще в пленке. Красота, с утра так выходишь. Это сейчас солнце жарит, а с утра оно с той стороны. И, кстати, сразу светит в номера. Все номера выходят в балконы сюда. Ага. То есть у вас раз будет солнышко. Вы можете выйти к пляжу. Такой бесподобный вид открывается с отеля Golden Tulip. Это тоже на самом-самом севере. Конец 16-й стойки на Наклы. У меня тут жила подруга, но я даже не знала, какая красота-то здесь. А кто хочет а раньше, чем выходят наши видосики, видеть места, куда мы, которые мы посещаем, подпишитесь на Тайен аккаунт Инстаграма. Она все время у меня ворует контент. Я снимаю и через неделю выпускаю, а у нее сразу все. Дети нашли себе качельку. Так, ну и пока мои качаются, мы прогуляемся с вами немножко еще дальше. О, здесь кто-то живет, или здесь чья-то игровая зона, ничего себе, что здесь такое, тут лежанка чья-то, слушайте, тут кто-то поселился, это чей-то дом, я так подозреваю, игрушки, О. слушайте, народ, как говорят, it's so creepy, Кирилл тут вообще крепота. Как ты думаешь, что это? Ну, че это шалашик, не знаю. Что это дом? Здесь кто-то живет, он вода у него, тут цветочки, отшельник какой-нибудь. Медведь без глаз и без рта. Страшно стало. Какая жизнь вообще? Дальше вот эта вот следующая часть, она никем не занята. Тут нет никакого отеля. Там есть еще а, свободная территория. И наверняка там когда-то что-то построится, как и со всеми секторами, которые здесь были. Вот там там же где этот Тюлип, а Golden Resort стоит. Тоже раньше были просто джунгли. То есть оно постепенно выкупается. И строятся такие узкие отели, такие своим торцом упирающиеся в море. И осторожнее здесь. Очередная каменная гряда. Некоторые территории есть вот э, такого характера, что тут что-то было, но оно заросло прям в край. Какой-то какой дом, визуально вроде как заброшенный. И все закрыто, везде колючая проволока. И даже на воротах надпись «Не разрешать вход» по-русски. Есть следующая куча камней. Сюда мы уже с детьми, само собой, не пошли, чтобы не, не, не, не ползать. Но... В общем, можно дойти до, до края, до туда. Пойдем со мной. Обрати внимание, здесь естественная защита от проникновения на территорию в виде таких вот кактусов с огромными колючками. А дальше, кто пролез эти колючки, он там находится колючая проволока. Да. Слушай, ну это жилая территория здесь, вон. Гамак чьи то висит, гирьё сушится. Не отель, а просто кто-то живет из местных. Может быть, хозяин, а может быть, кто-то самозаселился в заброшку. И мы дошли до выхода к морю с бан Плайхаат. Это кондик, такой в большей степени тайский. И сразу же за ним... Здесь можно спуститься? Да, здесь можно спуститься, сразу же дальше выход на территорию еще нескольких отелей. Вот это, я точно знаю, модус. Точнее, это модус кондоминиум. И в него часть этого кондоминиума это отель Центара. И дальше, после него еще там где-то есть кондик Сенчурит. Ну а дальше уже храм истины. И вот до храма истины, конечно же, не дойдешь. Там большой забор. Mm -hmm. вот. Не дойдешь до забора и все. фотографов и у видеооператоров, но у меня золотой час, это сейчас, когда село солнце и наконец-то можно подышать свежим воздухом, не жарко, тихо почему-то, да, в эти часы, вот в эти минуты очень тихо, как будто бы вся природа замирает. Это просто район такой, здесь всегда тихо и спокойно, за это его все и любят, ценят и строят здесь дорогие отели. Романтичный, романтичный очень район. Мы, как и обещали, дошли до Бамбу-Бичи, намного Бамбу. дальше прошли, Бамбу прошли намного дальше почти, почти дошли до Храма Истины само собой, в него попасть не смогли, и возможно это тема для другой передачи где мне есть что рассказать. Можно снять продолжение, кстати, прогулки по этому пляжу и зайти уже в храм истины. А там мне есть что рассказать. Помимо основной там какой-то информации про храм, понятно, все это интересно и много где есть. А, но у меня есть еще рассказ о том, как я там снимал фильм с участием Киркорова, Ходченковой, Зеленского, кстати. Теперь уже президента, и многими другими. Кто уже догадался, что это за фильм, напишите. Название в комментариях или попытайтесь угадать. но ну обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить видео. А мы его обязательно снимем, но ну, когда откроется. Ребята, ждем только, когда откроется. На этом все. Всем чудесного вечера. Всего прекрасного. До новых встреч.